Начнем с главного. Если кто хочет уйти в этом, нет ничего позорного. Но сделать это надо сейчас. Одно из крупнейших похищений наличных подкрепления не будет. Подорвет деятельность самого жестокого картеля. Медицинской помощи ждать неоткуда. Но это не военная операция. Каждый из вас должен отдавать себе отчет в том, что на нашей форме нет флага. Это ограбление. С этого дня о привычной жизни можете забыть. Фильм компании Netflix Сколько мы пережили за 17 лет службы, а остались ни с чем От режиссера фильма самый жестокий год Ты пять раз ловил пулю, защищая родину И не можешь даже колледж детям оплатить Вложимы в два раза меньше сил в любую другую область Стали бы миллионерами Не пора ли применить свои навыки во благо себя? Наша цель Габриэль Мартин Лора Он хранит более 70 миллионов наличными Мы должны будем немедленно исчезнуть Иначе нам не жить Бен Аффлек Действуем оперативно Оскар Айзек Тебе нельзя здесь оставаться, нас найдут Чарли Ханнем Всегда возникают трудности, которых не ждешь Гаррет Хэглонд Такие меры, это уже лишнее Педро Паскаль. Я на это не подписывался. Вас будут искать все. Пойдем на пролом. Тройная граница. Режиссер Джейси Чендер. В марте. да да не говори <laughs> просто сенсация я не вижу кларка может он еще спит Пап. предположительно несколько крупных обломков кометы войдут в нашу атмосферу Именно. Такое событие, о чем говорят все о том же Нас ждет шоу. ого куда они летят не знаю Падает первый обломок. Куда? По идее, в океан. Два. Какое зрелище? Один. Эй, а где взрыв? Нам сообщают, что обломок кометы только что упал в Центральной Флориде. Господи. Стоп, будут еще обломки? Быстро за мной. Небо горит. Два дня. Они ошиблись. Там куча обломков. Нам конец. Надо держаться вместе. Мы просто ищем убежище. Все военные самолеты направляются в бункеры в Гренландию. Это наш шанс. Все назад! Нарушение периметра. Нарушение периметра. Вперед, вперед! Бросай оружие! Элиса! Элисон! Где папа? Мы найдем его, все хорошо. Самый большой обломок Кларка упадет в течение суток. Клянусь. Я доставлю семью в этот бункер. Знаю, сынок. Если вы слышите это сообщение, немедленно найдите уголки. Что это? Что происходит? Если <Стит> вы слышите <Стит> Бегера бежали. Уважаешь, мы Держись, да, Как там дела? Вообще-то ты сейчас немного не вовремя. У нас проблема. Там какое-то движение. У нас есть 15 минут. Начинаем. Погнали. Привет, ребятки. А если я скажу, что знаю, что будет с вами после смерти? Вы станете призраком. Больше никаких приводов. Ни корпоративов. Ни дурацких свадеб. Самое клевое в том, что ты мертв. Это свобода. Ни политики, ни политиков. Его не трогать, он мой. Мы ни перед кем, ни в ответе. Можно убрать самых настоящих злодеев. Мы застряли на лестнице! У меня есть плохая идея. У тебя плохая, а у меня хорошая. <связываем> Это был негодяй? Эти люди были объявлены мертвыми. Будут помнить не нас, а то, что скоро произойдет. Хорошие поступки стирают, плохие, верно? Вы кто, черт возьми? Мы никто. Если они существуют, то их существование можно прекратить. У нас тут истребители! Ты видишь это? Да! Ты видишь это? Да! Простите, что нарал. Добро пожаловать в мир гигантских магнитов. Ты что спятил? Граната! <связывая> Я не был уверен, что сработает. Ну. Мне на сто процентов было подозрение, что я, Господи, все это чертовски опасно. Какой путь проходит кокаин, прежде чем оказаться на вашем зеркале? Наш картель терпит убытки. Я пошлю в Колумбию двух головорезов, чтобы они нашли крысу. У нас проблема. Что за проблема? Что есть на этих двоих? Ну, один любит шлюх. Простите, леди, но я не по этой части. А второй — первоклассный повар. Не нравится мое меню? Проваливай! Ситуация вышла из-под контроля. Я вижу тебя насквозь. А я прострелю тебя насквозь. Никуда не уходи, ладно? Намечается классная вечеринка. Только я могу править в этих кокаиновых джунглях. Да здравствует король.